Сегодня я хочу вам рассказать о маркетинговой компании, которая называется ГФК Русь. ГФК Русь – это возможность заработать, не выходя из дома. Но ну, многие, наверное, стремятся отчасти, отчасти стремятся иметь такой дополнительный заработок, а потом... Этот заработок может стать также интересным для ваших детей. Если вы, предположим, зарегистрируетесь на этом сайте, и под вашим контролем ребенок будет заниматься участием в программах ГФК «Русь». Компания ГФК – это крупнейшая маркетинговая компания в мире. Ну, сами понимаете, что маркетинг очень важен для того, чтобы товары поступали к людям целенаправленно. Не так вот, мне нравится выпускать там куклы, я возьму и за товарю весь рынок куклами, а их вот никто не будет покупать. Почему? Да потому что мы не знаем, есть ли спрос на эти куклы. А если есть спрос на куклы, то... На какого рода куклы есть спрос? Так вот, компания ГФК занимается маркетинговыми и социальными исследованиями. исследованиями. Сама эта компания существует с 1957 года, и головной ее офис находится в Европе. У нас же в России, Россия подключилась к этому проекту в вот 1996 году. За это время 30 тысяч семей попробовали э, участвовать в этом проекте, и на данный момент 10 тысяч семейств э, в этом проекте принимают активное участие. Так что надо делать? А работа здесь, в общем-то, она простая. Вам нужно сканировать ваши покупки, То есть не саму покупку сканировать, а сканировать штрих-код покупки товара, который вы купили. Если товар не имеет штрих-кода, то вам предложат поискать этот штрих-код в сканерной книге, которую вам бесплатно предоставит компания, а также бесплатно предоставит сам сканер. До 1900, по-моему, до 2006 года нужно было вести дневники покупок и все это отправлять, это все это было муторно. А сейчас при наличии сканирующего устройства все это стало элементарно просто и увлекательно, и доступно даже детям. Вот. Поэтому первое, что я сделала, это я предложила своему внуку участвовать в этой компании и иметь деньги на карманные расходы. Плата здесь, вы там посмотрите на сайте, какова плата в месяц. Но уверяю вас, я, например, веду дневник покупок, у меня есть компьютерная программа, поэтому я человек дисциплинированный, и мне будет несложно, сканировать свои покупки в течение там пяти минут пришла отсканировала э, покупки и выложила их разложила по местам итак сегодня распаковка распаковка сканера мне пришел сканер и я теперь собираюсь его распаковать и показать вам что это такое вот. а мне принесли прямо домой вот такую посылочку э, pony express пони экспресс доставил курьер я ничего за это не платила, это оплачивает компания потому что каждый наш голос для компании очень важен поэтому она идет на определенные расходы чтобы иметь э, прекрасную какую-то выверенную картину рынка что мы покупаем что продаем и Соответственно, помочь производителям найти своего покупателя. Ну что, давайте открывать. Итак, вот такая коробка. Открываю. Тут написано сканер, код и мое домохозяйство. Номер моего домохозяйства. Все очень аккуратненько, сложено. Вот, смотрите, какой красивый пакет. Можно сказать, прямо реклама. Написано, присоединяйся, исследование покупок домашних хозяйств. Вот. А, вы найдете у меня ссылочку внизу под этим видео. А, если вы заинтересуетесь, вы сможете зарегистрироваться на этом сайте. И все это тоже придет к вам так это наверное устройство питания как я понимаю а нет вот это вот база это база а это видимо сам сканер сейчас мы его распакуем так. а нет сам сканер это вот вот он какой О, у него есть номер у этого сканера то есть он похож на пульт управления, такой как телевизионный пульт. Вот у него окошко для считывания штрих-кодов товаров. И вот таким вот образом он вставляется в базу. И все время находится на подзарядке. Что это такое? А, это у нас адаптер. Вот видите, это обычный адаптер, который вставляется в розетку. База подключается вот через этот штекер. И поступает питание, которое, видимо, преобразуется в более низковольтное, возможно. Угу. Угу. Вот. Ну, это не суть важно. Важно, что все это аккуратненько запаковано и все это пришло в целости и сохранности. Так, а это кодировочная книга. Инструкции по использованию сканирующего устройства и кодировочной книги. То есть прочитав все мне будет все понятно, как все это дело устроено, и как пользоваться сканером, как отправлять покупки. Ребята, я, конечно, в этом деле новичок, но те люди, которые мне порекомендовали вступить в эту команду, они сказали, что пользуются этим сканирующим устройством уже несколько лет. Поэтому почему бы нет? Почему бы не иметь тринадцатую зарплату? Для кого это? Ну, скорее всего, для домохозяек, для пенсионеров, для детей, которые хотят заработать и не имеют возможности сделать это легально и безопасным способом, самое главное, да? Ну и плюс ребенка это приучит к систематичности. А вот она сама очень красивая сканерная книга. Ну, надо же! Прям вы знаете, вот как, как букварь какой-то. Держишь в руках, все так интересно. Пахнет типографией. Ну, почти не пахнет, но пахнет солидной организацией. Потому что такие книги могут выпускать только солидные организации. Молоко, молочные жировые продукты. Ну, то есть, тут находятся штрих-коды, которые на упаковке не проставлены. Если на упаковке есть штрих-код, вы его сканируете. Если нет, вы идете в книгу и сканируете здесь. А количество ставите в сканер. Сколько вы просканировали? Помимо значит вот этих вот эм, как еще можно подработать в этой компании значит помимо сканирования ваших покупок вы можете участвовать в анкетировании то есть вам будут присылаться анкеты заполняя эти анкеты и отсылая их обратно заполненными вам тоже будут начисляться денежки за каждую анкету плюс Естественно, за каждого приглашенного вы тоже получите вознаграждение. Ну, вот, пожалуй, и все подарки, которые я сегодня получила. И мне очень приятно, что они так хорошо выглядят. Что такая вот коробка, упаковка, она прямо самая настоящая такая упаковка. Вот. Если вас заинтересовало это предложение, заработка легкого простого доступного к пониманию плюс если вы интересуетесь какими-то новыми технологиями ну почему бы вам не попробовать да к сожалению вот бывают и такие моменты я спросила у одной сотрудницы на работе сколько ты тратишь месяц на косметику она вот так посмотрела на меня и говорит, нисколько. Я понимаю, у человека не хватает денег. Так не отказывайтесь же от возможностей их заработать. Это не потребует каких-то сверхусилий, но ну, надо двигаться. Ну, я думаю... Я тут много уже чего наговорила, вы просто пробуйте, пробуйте, и без вложений вы ничем не рискуете абсолютно. Итак, всем пока, ждите моего следующего видео, как я сканировала свои покупки. Удачи!